также приглашаю вас в мой телеграм-канал, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из YouTube. Заходите, подписывайтесь, найдете много полезного. Итак, пятница 13 вызывает безрассудные страхи. Поэтому в это время многие люди сводят свою активность к минимуму, переносят важные дела и встречи на другой день. Благодаря суевериям в этот день следует быть готовым к любым неприятностям и неудачам. У христиан Пятница — это скорбный день, потому что считается, что после предательства Иуды в этот день распяли Христа. У многих возникает отстраненность от внешнего мира и настроенность на мысли, чувства и глубинные эмоции. В астрологии Пятницей управляет Венера, утренняя звезда и богиня любви римского пантеона богов люди рожденные в пятницу сильнее других ощущают вибрацию этого дня имеют порой в чертах своего характера противоречивые черты они могут быть и добрыми и злыми сговорчивыми и упрямыми в мелочах в их душах часто идет борьба между правдой и ложью между светом и тьмой люди пятницы сверхчувствительны и легко ранимы есть суеверия возможно, связанная с тайной вечерей, что если за одним столом соберутся 13 человек, то один из них умрет в течение года. Существовала также специальная профессия 14-го гостя, которого специально приглашали на такие встречи с целью избежать несчастливого числа гостей. В США для борьбы с этим суеверием был создан «Клуб 13». На Тайной вечере Христа с 12 апостолами было вместе с Иудой и Скариотом Кариотом 13 сотрапезников. 13 глава Апокалипсиса посвящена Описанию великих бедствий, которые сопровождают приход Антихриста, страшного зверя из бездны. Еврейская Кабала перечисляет 13 главных злых духов. 13 не делится ни на одно другое число, только на себя. Такие числа принято называть ядерным числом, так как раздробить, разделить на равные составляющие 13 нельзя. Именно поэтому роль числа 13 состоит в мощном и неустанном проявлении энергии и силы, а также в его структуре на обеих позициях числа 1 и 3. Подвижные и динамичные. Вибрация числа 13 в нумерологии несет в себе искажение смысла, но последующая трансформация в итоге дает новое рождение и упорядочивание структуры. Поэтому число 13 в европейской культуре иногда считается несчастливым. В связи с этим в некоторых зданиях этажи нумеруются так, чтобы не нервировать людей. В году 12 месяцев, а дневное и ночное время составляет по 12 часов. Количество знаков зодиака соответствует 12. Несколько лет назад начали говорить еще об одном, о змееносце. Но солнце не проходит через это созвездие, лишь вблизи него. Поэтому не стоит считать змееносца зодиакальным созвездием. Если говорить о 13 знаке зодиака, то разрушается гармония поскольку всегда есть инь и янь, мужское и женское, активное и пассивное. А тринадцатый элемент не имеет полярности, создает хаос в системе. В мантических системах, в рунах, например, Эйвас имеет порядковый номер 13. Это руна посвящения, то есть трансформация. Эзотерическое название – дерево Тис, мировое древо Игдрасиль коран дерево тис содержит ядовитое вещество и это дерево живет до 2000 лет в европе растет около захоронений охраняет души мертвых символически находится у ворот между жизнью земной и загробной жизнью это космическая ось жизнь и смерть что соответствует характеристикам числа 13 это духовное творчество духовное понимание Сложная энергия раскрывает взаимосвязи с разными мирами, воспоминания о прошлых жизнях. Энергия Эйвас заключена в позвоночнике. Это энергия Кундалини. Схематически двусторонняя руна. Есть ствол, ветви из прошлого и направление в будущее. То есть эта руна запускает процесс обновления, который дает устойчивость друзья я практик преподаю курс руническое мастерство кому тема интересна, связывайтесь со мной поговорим обсудим кто знаком с картами таро знает что 13 аркан смерть энергия активная женская родственная знаку скорпион и плутону то есть это мощная сила перерождение материальные энергии переходят в другой вид вы понимаете, что таковы вибрации любого дня 13 числа. Причем это может быть не обязательно пятница. В традиции Кабалы еврейского древнего мистического учения 13 соответствует букве Мем, одной из трех букв Матери. Причем Мем бывает открытая, но когда она конечная, закрытая, два значения. Это энергия стихии воды. В алхимии это дистиллят, который получился из первородного воздуха. Уважаемые дорогие зрители, я хочу пригласить вас на курс практической кабалы. В двух словах, это кабалистические манипуляции с буквами еврейского алфавита, которые имеют числовое значение. При этом нужно знать основы астрологии и таро. Если таковых знаний нет, значит, проходим предварительную подготовку несколько месяцев и изучаем основы. Кого интересует, обращайтесь, расскажу подробнее. Кабала — это мистическая мудрость, магия, причем обоснованная, с научным подходом. 13 августа 2021 года Луна находится в знаке стихии воздуха, в весах, в гармоничном аспекте с Солнцем. Этот знак зодиака связан с партнерскими отношениями, социальным общением, астрологический день благоприятный. Конечно, стоит учесть смысл числа 13, о котором я говорила выше. То есть можно сформулировать следующее: трансформации, кардинальные перемены, кармические ситуации в результате принесут благо. Проблема многих людей в том, что они боятся этапа трансформации, привязаны к привычному, но уже не актуальному, к тому, что уже не может развиваться, но зато так знакомо и предсказуемо. А именно из-за этого многое рушится, поэтому важно вовремя осознать и принять то, что процесс трансформации… Уничтожение старого и бесперспективного обязательно произойдет в жизни каждого человека, причем по несколько раз. И это принятие энергии 13, которая помогает обнулить внешнее негативное влияние. В большинстве случаев это протекает болезненно. 13 августа держится гармоничный аспект Плутона и Венеры, но с Луной напряжение, стрессовый аспект. Квадрат Луна-Плутон указывает на то, что нужно быть готовым к адекватной борьбе за свое благополучие. Исход ситуации будет удачным, если соблюдать основные принципы. Там, где двое, необходим компромисс. Нельзя перетягивать одеяло на себя. Вредны проявления ревности, претензии к партнерам. Ведь тема взаимоотношений в этот день будет на первом плане.